Как часто вы встречаете на работе место для отдыха и релаксации? Как часто работодатель беспокоится или заботится не только о достойном выполнении рабочих планов, а о достойном отдыхе своих сотрудников в течение рабочего дня? На нашем опыте таких проектов немного. Времена меняются. Подобные запросы начинают появляться все чаще и чаще. Сегодня мы расскажем об одном из наших проектов, где на территории офиса компании было создано место для комфортного отдыха сотрудников в течение рабочего дня. С вами Валерия Ванюк. Директор студии Кости Юдина, и я рада вас приветствовать на нашем канале. Основной целью заказчика было создать комфортное и уютное место для отдыха для своих сотрудников. Добавить водные объекты, а также продумать беседку, которая была бы больше арт-объектом, а не строением. Добавить саду легкости и не утяжелять ее архитектурными сооружениями. Основная цель заказчика была создать уютное и комфортное место для отдыха своих сотрудников, которое бы позволило эффективно и быстро переключиться с рабочего процесса на отдых и быстро пополнить свои силы. Очень важным было придумать беседку, которая была бы не просто строением, а арт-объектом, которая бы добавляла саду легкости и изюминки. Первая сложность, с которой мы столкнулись при разработке этого проекта, была в его размере. Это был участок двух соток с глухим забором высотой больше двух метров. Естественно, это небольшая площадь, на которую нужно было разместить вот, и создать уют комфортный для отдыха. Еще одной сложностью был сам забор, который из-за своей высоты создавал тень и значительно нас ограничивал в подборе самих растений. Мы были ограничены только тенелюбивыми растениями. Следующая сложность была в таком небольшом пространстве продумать беседку, которая с одной стороны должна была выполнять функцию защиты дождя, а с другой стороны, должна была быть арт-объектом и не давить на столь небольшое пространство. Как же нам визуально расширить пространство и уменьшить давление забора? В принципе, подобных приемов несколько. Первый прием – создать зеленый буфер из крупномерных хвойных растений, Которые можно высадить по периметру забора, но не в ряд, а в шахматном порядке. Таким образом, создавая объем, зеленый каркас прикрывает забор, пушки деревьев разрезают ровную линию. В данном случае это невыполнимо, поскольку этим приемом мы попросту съедим большую часть пространства. Так как мы применяем крупномеры, а каждый из них в радиусе как минимум метр или два. Второй прием более классический, это использовать туи как посадочный материал и высадить их вдоль забора по периметру. Они более узкие, чем крупные хвойники, но функцию закрыть забор можно было бы выполнить. Но заказчик был категорически против использования туи. Вот как-то она уже наболела всем, и мы очень часто слышим такое, вот прям строгое текст задания, только не туи. Хотя мы, честно говоря, считаем, что, смотря как ими пользоваться, можно и из туи сделать очень крутое решение. Третий прием более креативный. Он и стал нашим выбором. Создать ширмы из искусственных скал с нишами для высадки растений. Таким образом мы закрываем забор и создаем красивый пейзаж. Так как мы уходим от крупномеров, наши ниши не обязаны быть широкими и мы не съедаем пространство но закрываем забор за счет того, что высаживаем растения на уровень метр и выше от земли. В продолжение темы скал мы разработали водоем с водопадом, который стал центром композиции. Также мы продумали сценарий прогулки вокруг водоема под водопадом. Продумали несколько мест, где можно порелаксировать, посидеть, постоять. Несколько ракурсов, с которых можно посмотреть на эту композицию и отдохнуть. Чтобы завлечь сотрудников пройтись по нашему саду, мы начали нашу историю немножечко раньше, разместив на первом плане холм с небольшими скалами, вырастающими из земли, создавая некоторое предгорье, которое просто заманивает посмотреть, а что же дальше. Выбор растений был ограничен пожеланиями заказчика и условиями участка. Но за счет того, что мы подняли растения на метр от земли, у нас появилась возможность солнца все-таки достать до места высадки. Поэтому наш ассортимент расширился. Детальный тендероплан по этому объекту мы разместили в описании к видео. И кому интересно, пожалуйста, вы можете изучить и прокомментировать, что вы об этом думаете. А сейчас давайте поговорим об одной из самых сложных задач, с которой мы столкнулись на этом объекте. Вспоминаем, да, что мы должны были разработать беседку на небольшой площади, которая бы не давила на нас своим объемом, но функционально выполняла защиту от осадков и эстетически должна была быть легкой, вообще сплошным искусством и арт-объектом. Что же в данной ситуации придумал наш гениальный Костя? А он придумал сделать крышу криволинейной. Он придумал, что крыша должна напоминать падающее перо, стывшие на опорах, а опоры для крыши должны были быть сделаны в виде жалюзей, чтобы с одной стороны проникал солнечный свет, глушенный свет, а с другой стороны изнутри беседки просматривался окружающий пейзаж. Но так как кости не просто идейный человек, а функциональный человек, эти ниши в жалюзях должны были быть заполнены дровами, таким образом э, опоры стали не просто эм, изящными в виде жалюзи, а функционально стали выполнять роль дровницы. Потому что в центре открытой беседки должен был быть очаг с огнем, в котором можно было бы греться зимой. Гениальная идея, если честно, Костина. Для тех, кому стал интересен процесс изготовления этой беседки, более детальное видео, где рассказывает Костя об этом процессе, есть у нас на канале. Мы поставим ссылку в описании. Также добавим чертежи по конструктиву беседки. Для тех, кто хочет прям очень детально изучить. Ну и опять-таки, может прокомментировать, что нам будет тоже очень интересно. Что он об этом думает. Сегодня я хотела поговорить об этом объекте с точки зрения проекта. В принципе, видео об этом объекте уже есть на нашем канале. Но как-то вот с ракурса проектирования об этом еще ни разу не говорили. Э, пожалуйста, если было что-то интересно, жду ваших комментариев. Если что-то не так, пишите. Нам будет полезен любой ваш фидбэк. С вами была я, Валерия Иванюк, директор студии ландшафта Кости Юдина. Пожалуйста, присылайте темы, которые могут вас заинтересовать. Будем стараться их раскрывать. Также мы креативим и все время думаем, чем же вас можно привлечь. До скорых встреч. До скорых встреч на нашем канале, всем хорошего дня, пока!